Здравствуйте, можно? Разрешите, я выйду Я присяду, вы не против. Когда мы движемся к какой-то цели, очень часто нужно видеть конечный результат. Все успешные люди отталкиваются от конечной цели. Это называется видение будущего. Сегодня я предлагаю тебе приблизиться максимально к своей цели. Если ты ведешь собственное дело, занимаешься интернет-бизнесом, ведёшь свой блог в Инстаграме или же ведешь свой YouTube канал ты эксперт в каком-то собственном деле, эта информация будет полезна для тебя. Я задам несколько вопросов, которые помогут тебе определиться с тем, куда ты идешь, зачем ты идешь и что в конечном итоге ты получишь. Если ты выполнишь это упражнение письменно, то ты получишь стопроцентный результат. Если ты выполнишь это упражнение устно, в уме, Результат будет 50 на 50. Ну, а если ты просто прослушаешь и ничего не будешь выполнять, то тоже будет какой-то результат. Давай сыграем просто в игру. Итак, представь, что ты уже достиг своего результата. Каким он должен быть? Можешь описать его в цифрах? Что ты получишь? Что почувствуешь? Что услышишь? Что увидишь? Отлично. Сейчас следующий вопрос. Какой ты, когда достиг данного результата, Представь себя идеальным достигнувшим данного результата. Во что ты одет? Как мыслишь? Как разговариваешь? Как себя ведешь? Очередной вопрос. Кто твои идеальные клиенты? Чем они занимаются? Чем увлекаются? На чем передвигаются? Сколько им лет? Как они выглядят? О чем общаются? Какие их основные интересы? Еще один вопрос. Что даешь ты своим клиентам? Какую ценность ты даешь им? Чем ты им можешь быть полезен? Уже здесь и сейчас. Что они получают от тебя? Что они хотят получить от тебя? Постарайся максимально представить всю эту картину. Поиграй немножечко в игру. Самый лучший сценарий моей жизни. И не исключено, что он у тебя сбудется. Позволь мне рассказать тебе одну маленькую историю из моей жизни. Когда мне было 18 лет, я работал в ночном клубе DJM. И у меня была такая вот мечта открыть свой собственный клуб. Хотел открыть свое заведение. И прошло 7 лет, в 25 своих лет я открываю свое заведение. Моя мечта осуществилась. Почему это произошло? Потому что я представлял себе самый идеальный сценарий в своей жизни. Я хотел этого, и я к этому шел. Мы не можем знать, как развернуться события в нашей жизни. Пускай это магия, пускай это волшебство, но все работает от нашего запроса. Если ты максимально представишь идеальный сценарий, тот, который хочешь получить в своей жизни, и не исключено, что пройдет год, два, пять или может больше, все зависит от того, насколько ты жаждешь и хочешь этого получить, ты это получишь. Поэтому максимально комфортно представь самый идеальный сценарий, тот, который хочешь получить. Какие еще вопросы ты можешь задать сам себе и найти на них ответ, для того, чтобы максимально приблизиться к своей цели? Постарайся не ограничивать себя, дай максимально развернутые ответы, на те вопросы, которые я тебе задал. И получишь офигенный, крутой результат в своем деле, которым ты занимаешься. Удачи тебе, любви и терпения. С тобой был Юрий Соколовский. До новых встреч, пока.